Добрый день, дорогие друзья! Наша зрительница из Нижнего Новгорода обратилась с вопросом. Моего шестилетнего сына педагоги называют то трудным ребенком, то белой вороной. Он очень общительный и воспитан со взрослыми людьми, а вот со сверстниками, напротив, агрессивен и конфликтен. Сейчас он ходит на подготовительные занятия, хорошо читает, легко учит стихотворения наизусть, красиво пишет, но дети избегают общения с ним, учительница безразлична к нему. Сын никогда ни на кого не жалуется и говорит, что у него много друзей, хотя в последнее время он начал всех бояться, его настроение постоянно меняется, время от времени он становится плаксивым, плохо соображает, из носа идет кровь. Что с ним происходит? Как ему помочь? Таких детишек принято называть трудными. И даже специалисты порой затрудняются понять, где у них заканчивается плохой характер или дурное воспитание, и начинается болезнь. Они все время словно балансируют на грани, находясь между нормой и патологией. Таких детей легко заметить во время праздника, например, на утренниках. Один, судорожно стиснув мамину руку, смотрит в пол и, несмотря на все ее уговоры и призывы к веселью, стремится поскорее покинуть праздник. Другой взволнован. И так захвачен зрелищем, что утратил над собой контроль или лихорадочно грызет ногти, или по-младенчески сосет палец. А третий кажется и вовсе благополучным – быстро отвечает на вопросы, живо рассказывает стихи, поет песни, громко смеется, и лишь мама почему-то каждые 10 минут вводит его в туалет или на всякий случай держит на готове сменной колготки. Что же общего между этими детьми? Все трое классические невротики. На Западе их называют детьми с проблемами или исключительными детьми и стараются помогать им методами коррекционной педагогики. В России таких детей традиционно называют трудными и странными, не очень-то представляя, что с ними делать. Нередко вся помощь им заканчивается постановкой близкого к теме диагноза и выпиской психотропных препаратов, после чего родители, чаще мать, оказываются один на один со своим чадом изводя его неумеренной строгостью в перемешку со столь же неумеренной лаской. Но самым страшным является то, что такие дети очень часто начинают понимать весь драматизм своего изгойства. Причин такому состоянию великое множество. И основные из них – отношения родителей между собой, детско-родительские отношения и неправильные подходы воспитания ребенка. Нервный или трудный ребенок это бессонные ночи, изнуряющая усталость, сниженная работоспособность, плохое настроение и, как итог, нередко неврозы и депрессии у самих родителей. Нервность – широкое понятие, включающее в себя чрезмерную возбудимость, раздражительность, плаксивость, впечатлительность, нарушение сна, а также невропатию и невроз. К ней также относят заболевания внутренних органов, основной причиной которых являются тягостные переживания. Один ребенок рождается нервным, другой становится таковым. Нервный или трудный ребенок – невольный источник ссор в семье, поскольку мнения о том, кто виноват в этом и как воспитывать его, разделяются. Зачастую такой ребенок становится невольной причиной развода своих родителей. В настоящее время категории трудных детей, правомерно отнести каждого третьего ребенка. Причин тому много. С одной стороны, современная жизнь предъявляет чрезвычайно высокие требования даже к ребенку, а с другой множество детей рождаются слабыми. В последние годы возникла идея корректировать поведение невротиков с помощью кукольного театра. Не простой театральной постановки, а специально разработанной коррекционной методики. Ее авторы Педагог Татьяна Шишова и психолог Ирина Медведева разработали метод, который назвали драматической психоэлевацией. Это комплексное воздействие на трудных детей с помощью разнообразных театральных приемов, этюдов, игр, специально заданных ситуаций. Суть его заключается в том, что ребенок не всегда готов говорить о своей проблеме от первого лица. А вот от имени сказочного персонажа он с легкостью излагает суть своей проблемы что позволяет специалисту валь корректировать его поведение. Этот метод применим к детям с самого разного возраста – от 4 до 14 лет. Идея использования театральных средств психотерапии и психокоррекции не нова. Основоположником данного метода стал врач Якоб Луи Морено, выходец из Румынии. Именно он впервые указал на эффективность использования так называемого лечебного театра который назвал психодрамой. Родителям нервного или трудного ребенка необходимо помнить о том, что его воспитание требует решения множества специфических индивидуальных задач. Здравым смыслом и опытом бабушек здесь не обойтись. Необходимы специальные знания, помощь психолога и советы опытного врача. Дорогие друзья! Подписывайтесь на канал психолога Сергея Саратовского, ставьте лайки, задавайте свои вопросы, и мы вновь обсудим интересные темы. Всего вам доброго.